Построим окружность, проходящую через точку А, и пересекающую прямую L в точках B и C так, что отрезки AB и AC не равны. Для этого центр окружности не должен лежать на перпендикуляре к прямой L, проходящем через А. Построим теперь еще одну окружность с центром в С и радиусом равным АВ. Среди точек пересечения построенных окружностей есть одна точка, соединив которую с А, мы получим прямую параллельную L. Докажем это. Рассмотрим прямую P, проходящую через центр первой из построенных окружностей, и перпендикулярную L. При симметрии относительно прямой P, точки B и C переходят одна в другую. Точка А перейдет в точку А', первой окружности, для которой СА' равно БА. Это означает, что А' одна из точек пересечения наших окружностей. Заметим, что А' не может совпасть с А. Вот для чего потребовалось условие АБ не равно c Прямые Л и а, а' перпендикулярны одной прямой П, а значит, они параллельны.